Let's go. Меня, боже, вода. вода, не найду, не найду. Ногами на, пусть несет меня, боже, река, пусть несет меня, боже, вода, не найду, не найду. Ногами на, пусть несет меня. Боже река пусть несет меня, Божья вода, не найду, не найду ногами, пусть несет меня, Боже река, пусть несет меня, Божья вода, не найду, ногами Хочу напиться я. Твоей живой воды и понесет меня река твоей любви. Хочу напиться я. Боже воды, и Пани сотни я, прикатай её и пусть несет меня, Боже века, пусть несет меня, Боже вода не найду, не найду ногами та, пусть несет меня, Боже века, пусть несет меня. Я пока не найду Эй, ногами О -о -о. пусть несет меня божья река пусть несет меня божья пока не найду Эй, ногами вна. хочу написать я Хочу добиться я Твоей живой воды И понесет меня Река Твоей любви Рейка пусть несет меня, Божья вода, не найду, ногами а там, пусть несет меня, Божья рейка, пусть несет меня, Божья вода. Река пусть несет меня, Боже вода не найду ногами. Благодарим Господь, пусть всегда этот поток реки Господь будет в нашей жизни, чтобы наша жизнь, она никогда не была в каком-то застое, чтобы она всегда была полна чудес, Господь, Твоей славы, Твоей любви, Господь, чтобы люди вокруг нас просто расцветали, Господь, чтобы их жизни менялись, Господь. Благослови, пожалуйста, идей свою жизнь жизни мощно, Господь. Благодарим Тебя, Господь.